Здравствуйте, сегодня у нас на обзоре от Смайнер М20С с производительностью 68 Терахеша, заявленной производителем, потреблением 3360 Вт. Приступим к его разборке. Вот сейчас мы заходим на веб-интерфейс. В данном случае это ASIC M20S. Хешрейт 65.052 гигахеши в секунду.